Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим запеканку из сельди и яиц. Для этого нам понадобится сельдь, яйцо, яйцо сырое, яйцо отваренное, зелень, петрушка, укроп, черный перец молотый, душистый, соль по вкусу, мука, сметана и сливочное масло для смазывания формы. в отдельной миске смешиваем яйцо, соль, черный перец, муку и сметану. Все хорошо перемешиваем. Наша заливка готова, отставляем ее в сторону, занимаемся селедкой. Селедку чистим, удаляем все кости, нарезаем вот такими вот кусочками сантиметровыми. Нарезаем кругляшками яйца. кусочком сливочного масла смазываем нашу форму. Укладываем первым рядом кусочки сельди. Промытую мелко нарезанную зелень укладываем на сельть. Нарезанные яйца укладываем поверх нашей зелени. Все заливаем нашей заливкой. Ставим наше блюдо в духовку, разогретую до 200 градусов на 30 минут. Вот у нас получилось такое прекрасное блюдо. Приятного аппетита!